смотрите как все устроено болезнь это фактически оханье а что предшествует оханью вздохи смотрите как мир устроен если человек вздыхает делает от чего он вздыхает у него появляется разочарование которое является возможно следствием того что этот человек ставит кому-нибудь задачи ждет, что кто-то будет выполнять какие-либо задачи, то у него в дальнейшем это создает вот такие разочарования. Именно поэтому совет такой, для того чтобы не разочаровываться, не ставьте задачи, говорите всегда «я ни при чем". Это Пусть лежит эта ответственность на других людях, тогда у вас не будут разочарований, у вас не будет вот таких вздохов. Когда вас кто-то раздражает, вы вздыхаете, когда вас кто-то нервирует, вы вздыхаете, говорите себе слова «я ни при чем это не ваша проблема серьезно так вот чем чаще человек вздыхает на протяжении своей жизни смотрите когда вздыхаем это то же самое что стонать от боли в дальнейшем это то же самое та же самая физиологическая особенность то есть когда человек делает так в дальнейшем будет так о-хо-хо-хо-хо как мне больно смотрите одно и то же получается развитие физиологической проблемы боли формируется в тот момент когда у человека появляются предварительные элементы разочарования именно поэтому я хочу вам сказать а что может разорвать разочарование не принимайте близко к себе старайтесь быть человеком который не ждет от кого-то каких-то обязанностей, не ждет ничего ни от кого. Старайтесь быть человеком, который немного Адвайтично безразличный. То есть если человек говорит «я не сделал это», говорите, ну ничего страшного, я ни при чем, это ж ты не сделал или там «у меня не получается», ну бывает и так, я ни при чем. Старайтесь оберегать себя от разочарований, старайтесь не страдать, старайтесь не накручивать, старайтесь отвлекаться, старайтесь медитировать на слово «я ни при чем». Таким образом вы сможете